Можем подводить определенные итоги. Я, наверное, на всякий случай, чтобы повториться о правилах проведения розыгрыша, я напомню, что нужно было сделать для того, чтобы стать обладателем самоката. Нужно подписаться на аккаунт в Инстаграме Emotion нижний slash KJ. Дальше пролайкать все публикации в этом аккаунте. Под последним постом оставить комментарий, что-то вроде пожелания, но ну, не просто привет, а салам алейкум, или а, пожелание это сделать. И а, быть зарегистрированным в приложении а, Emotion Приложение, которое позволит вам кататься на самокате по городу, избегая все пробки. Для того, чтобы все было честно, буквально три минуты. Я поблагодарю партнеров, вы пока регистрируетесь. Так, пять минут, хорошо, пять минут. Молодцы, вы молодцы, ждем остальных. Итак, огромную благодарность выражаем сеть АЗС «Партнер Нет, Спасибо вам за поддержку. Сеть АЗС Бишкек Петролиум». Спасибо за помощь в организации и официальном открытии, а также помощь при создании данного продукта. Мат Косымов, производственная компания, задача которой создать большой ассортимент товаров, которые будут создавать уют в доме и комфорт в городе. Русселя это официальный дилер Кассио в Кыргызской республике. Сеть отелей Janat Hotels and Resorts, а также вкусные национальные напитки от компании Шуро. Шуро всегда с нами и поддерживает любое начинание. Спасибо вам огромное. Я нажимаю, должен, да? и поехали. Есть! Нижний слэш XX а XX нижний слэш. Нижний слэш. XX алита, нижний слэш. Нету таких, да? Нет, нет, нет, помните, да, у нас это все проходит онлайн, если человека нету, он по-любому получил а, свой подарок. Давайте сделаем так, а, чтобы было справедливо, а, мы о а, а элите, нет, а, нет, нет, давайте А элите мы потом сертификат дадим, ее же с нами нету, будет а, справедливо, я еще не объявлял о том, что мы разыгрываем кассию, а потом сертификат я передадим. Так, зап запомните, главное, зап запишите и запомните. Теперь, а, вот здесь вот у меня в руках... Часы, Руселя, Кассио, разыгрываем их. Поехали. Можно нажимать даже без моего участия. Она И улдякта Рызбаев Амир. Рызбаев Амир. Есть у нас такой? Так, так, так, так, у нас Рызбаева Амира нету, но ä, онлайн нас снимают и мы говорим ä, Амир Мерза, а сисьга ушел Кассио Сапта, Узата Тушайбус, имя... Эми... Сегодня позвоните, и мы решим, проверим все, что вы выполнили, и передадим вот эти вот часики. Пожалуйста, это справедливо, я делаю все по... Прям, честно. Мы подошли к двум самым крутым подаркам вечером. Посмотрим, кто же, кто же станет обладателем AirPods от компании Apple. Второе поколение. Можем... Итак, барабанная дроп. Нажимаем на старт. Ну, я понимаю, техника от холода уже тоже немного а, сбоит, но ничего страшного. У нас, по ходу дела, еще добавляются участники, и, в принципе, это нормально, когда участники добавляются, и а, программа пересчитывает все возможные варианты для а, вычисления того или иного участника для победы. Две минутки нам попросили пока две минутки. А, побудьте с нами, давайте потанцуем, чтобы было. Просто давайте вот по крикам и визгам, даже может быть по оплате аплодисментам, определим, кто хочет AirPods. Вот вау, вау, вау, как вы на желающих. Мы бы а, с огромным удовольствием раздали бы, конечно, всем, но а, правила есть правила, и соблюдать их а, абсолютно нужно. Тем более мы их озвучивали уже на просторах инстаграма, так что а, соблюдая все правила, мы посмотрим, а, выполнил ли а, участник лотереи гим а, как говорится, а, все правила, и тогда только вручим данный подарок Airpods, который мы сейчас разыгрываем нам а, показывают, что дальше идут подписи, дальше идут комментарии. Есть! Так, тишина. Джани 6911. Есть! Вы очень тихо радуетесь. Вот с этой стороны Пойдем к нам. Давайте поаплодируем. Эй! Телефон, а давайте... А... Сотруднику он проверит, все ли вы выполнили, все ли правила соблюдены. Есть, есть правила соблюдены, там все этот комментарий есть, лайки поставлены. А самое главное правило у нас скачанное приложение Emotion. Есть, да? Зарегистрировались уже в него? Все, есть. Дамы и господа, гости, вручаем Airpods, тоже прилагается к Airpods. Мы вас от всей души поздравляем Чинзиро Тонсизе Кутутайвус. 40, 40. Абсолютно без музыки. А, нажимайте. Разыгрывается самокат. Есть, так никого не показываем. Еркинова Айганыш. <плес> вот сейчас дадите молодому человеку, он проверит на выполнение всех заданий, которые а, были прописаны в конкурсе. Есть приложение! Аплодисменты! Нам часто задают вопросы, и часто говорят, это все это неправда. Это вот специально поставные люди. А, Айганыш, да? да. Айганыш, а мы с вами знакомы? Нет. Вы меня в который раз в жизни видите? Первый. Отлично. Как договаривались, да, прям? Хорошо. Ну, скажите тогда пару слов всем присутствующим. Я, знаете, я очень сильно шокирована, то, что вот. Мои подружки подтвердят, то что я стояла и говорила, если я сейчас уйду без самоката, я не знаю. И вот произносят мое имя, я типа, что? Спасибо большое организаторам, все было классно, все было супер на уровне. Теперь а, через Буратович вам поможет, сфотографируйтесь там, ну короче, радуйтесь. Да ну, вот пока света нету, света нету, ну пусть подруги хотя бы пофотографируют, да? Да, пофотографируйте, ну а, потом выкладывайте в соцсети и а, говорите нам спасибо или не знаю, просто порадуйте за нас, отметьте нас на своей страничке вместе с нами я хочу uh, лично от себя сказать каждому из вас спасибо Рахмат Мы uh, вам огромное спасибо Джашнакай Джашнакай Еще раз хочу поблагодарить uh, компанию электросамокатов uh, Emotion uh, и uh, в лице uh, гендиректора Верлана Давайте ему отдельно поаплодируем Спасибо создал у нас сегодня такой праздник и компания Аврикос. Спасибо еще раз и партнерам а, наши партнернефть, а также Бишкек Петролиум тоже огромное спасибо за оказание помощи в организации сегодняшнего мероприятия и вообще за то, что у нас теперь есть такие самокаты, которыми можно пользоваться на ура и делать это легко и просто. До новых встреч! Спасибо! Пока, Пока-пока!